Ну, о чем <къем> сейчас поговорим. Так вот, начинает. Мне уже Вот так газеты. Да, да в Традиционно, кому текст понравился, то рубалью еще раз пролюбусь. Да. Мне тоже понравился. Большинство то -то он... -то читала, да? Но его главная посылка, что это не та форма описания любви и полов, которая традиционно рассматривается как предшествующая любой артикуляции. И есть как первая фраза, сейчас я ее прочту, она апеллирует к тому, что то э, с 80-х годов э, метафизическое различие э, понимается как гендерно обусловленное. Ну да, природа, культура, очевидно, там есть гендерная э, динамика. Вот чем, поймите, приходится гендер и пол, поясните. Ну, ну это -э, традиционная штука в 70-е годы или в начале 80-х в феминистской теории было введено развлечение. Гендер как социальный э, ролевой э, способ идентификации, а пол как то, что предшествует. Соответственно, тогда вопросы, если с гендером довольно все понятно, потому что социальная социология э, дает довольно много определений тому, как устроено пространство культуре женского, мужского, как как работает идентичность, если ее поднимать вот так, структурно, бинарно, бинарно то с полом больше проблем, и с полом занимались уже с 90-х годов, потому что выясняется, что пол тоже имеет некоторую культурную детерминацию. Да, вот. Насильственное разделение в два пола оно не всегда биологически подтверждается. То есть оно является распределением сверху. Но, потому что морфологический, психологический, гормональный принцип определения не всегда соответствует той бинарности, которая вписано в гендерную матрицу. То есть можно ли для этого понять, что пол, он определяется, допоминируется в первую очередь культурой, а не биологией? Ну да. Вот, все, все согласны. Ну и это связано, связано с тем, что современная философия не устанавливает объект до мышления. То есть, как мыслила классическая философия, есть некая вещь, вынесенная из познания. И дальше познание шаг за шагом приближается к описанию этой вещи, но никогда как бы, не достигает, все время э, профанирует. Соответственно, э, истина это то, к чему нужно стремиться и которое является самотождественно. В своих базовых определениях, не знаю, пола, истины, власти, народа. И поскольку в XX веке, ну и вообще после канта, эту истину нельзя атрибутировать объекту, который вынесен за пределы мышления. И весь все внимание настроено на то, как мы мыслим эти объект, да? то есть объект не дан, а объект мыслится и конструируется по ходу. То есть произошло такое переворачивание э, философской предметности. Э, предмет не за мышлением, а предмет э, как бы заранее дан, а предмет конструируется в мышлении и устанавливается через э, опыты, э, культурные э, определение семантику, и это произвело очень много интересных вещей. Как-то большое количество дисциплин, которые изучают не космос в целом, не бытие в целом, а изучают социологию отношений, психологию восприятия, э, не знаю, конструирование когнитивных процессов. Но, э, да, давайте как бы ближе к тексту. Значит, текст разбит на 8 кусочков. Первая фраза. Кое-кто полагал, что в фундаменте философии, как систематической воли, заложено исключение полового различия. Но вот обнаружение полового различия в метафизике ⁇ это работа в основном 70-х годов. В психоанализе, это Люса Ригарик, а, отчасти Дарида а, и большая группа а, американских философий, которые, а, которые заметили и проанализировали, что вот эта вот нейтральность метафизики не является нейтральной огромное количество там, описаний природности объектности э, связано с описанием женского и точно так же как описание властности рациональности разумности связано э, субъектности связано с функциями мужского соответственно вот как бы философия не нейтральна Ну, это первая фраза Базию. Ну и дальше Базию говорит, что э, э, слова э, женщ, э, женщ, э, женщина, мужчина ⁇ это слова не э, могут быть... Э, Атрибутированные вещи до дискурса – это слова-понятия, которые порождаются внутри культуры. Должны ли, мы так... и вопрос, соответственно, должны ли мы тогда заключить, что философия и в самом деле обезразличивает половое различие? Я так не считаю. Слишком многое говорит об обратном, особенно если учить, что хитрость такого развлечения, очевидно, куда более тонкая, чем хитрость разума. Возможно, поэтому философски приемлемо применить полуспособ, которым можно спрашивать о расах. Да? Мы говорим о там, негры и, и дальше уточняем, какого цвета. Мы говорим о, о личностях и дальше спрашиваем, о какого они пола. То есть мы все время пытаемся поставить какое-то природное социальное различие, прежде чем мы производим артикуляцию. То есть все равно, даже если мы выходим из метафизики, у нас есть какая-то какая установка на развлечение до мышления. И вот дальше он начинает анализировать, откуда... Ну, то есть как можно э, что там лежит до мышления какого типа радикальное различие? Ну, туда можно положить, например, различие живой мертвый. А, э, я есть э, как индиви, индивидуация и меня нет. Но он пытается туда положить вот, как бы мужское женское как, как различие. В Балью, здесь написано, что временами философия адресована и адресуется женщинам. Ну, а это значит, что вот это движение ну, мужское, женское собака Бадью, оно снято. И философия ориентирована исключительно на женское, и строится она на стратегии соблазнения. А кто соблазняет? Видимо... Философ, который пишет и говорит. Ну нет, можно поставить вопрос, что он нам в виду, когда сказал это. Почему он считает, что философия ориентирована на женское и строится на базе стратегии соблазнения. То есть, что она делается мужчинами, про женщин и призвано соблазнить женщин. Что в этом было? Значит, не стирата. Ну, наверное, она сейчас да, другого интерпретарта. Мне кажется, что это немножко ироническое. Да, конечно, он говорит, что можно заподозрить, в том числе мою. Ну, то есть он это просто шутит. В заподозрит? Философию можно заподозрить. Даже а то есть это подозрить. не его точка зрения? Да, это шутка просто. Это шутка связана с тем, что есть вот эти два уровня определений. Как бы как будто бы привязаны к субстанции. Да? Вот там у него есть женская требовательность, мужская да, настойчивость, да? женское молчание. Нет, женская болтливость, мужское молчание. Дело то, что по поводу того, что философия ориентирована на женщин, там же он ниже говорит в самом конце, ну, перед концом что женское вопрошение антологическое, а мужское упрошение логическое. Соответственно, женское в вопрошение обр обращено как бы к миру, а мужское в обращено к вопросу. Соответственно, как бы, то есть женская позиция, она как бы более, более философская. Даже как бы в этой шутке мне кажется, а полушутки у них определенные такой. Философский смысл, который вытекает из дальнейшего. Но, Но, а, и, наоборот, есть некоторые стереотипы стереотипы, стереотипы да, в культуре мужское и женское. И они да, глубоко проходят в способ мышления. И вот э, он с ними играет, потому что то, что он предлагает дальше, оно не будет этому соответствовать. Потому что нет женского входа в философию со стороны как бы такого сущностного, женского То есть это еще нужно произвести. Нет, она, она требует, требует объяснение от мужчин. А мужчин на это откликается. Ну, и э, э, дальше вот, э, он говорит, что философия занимается э, все время процедурой, что-то утверждает и а что-то выбрасывает. И вот, ну, он говорит, ч, чем он не будет заниматься, как он не будет понимать э, э, мужское женское. Он не будет понимать это как а, экстатическое слияние в любви. Потому что э, это, э, сама логическая операция слияния в любви э, является снятием философской проблемы в, в образовании нерасчлененного единства. То есть там кончается мышление. И в принципе это тот же, та же самая логика как бы бытия к смерти, мышление о смерти. Там мы ничего не можем сказать, но мы можем э, э, вставить экстатическое переживание. А для Базьо э, любовь это исключительно логическая процедура. Какая? Ну, философская и логическая процедура. <сосых> ну, то есть... А, это а и... можно... <сосых> Почему да, начинается так интересоваться любовью? Прежде чем мы перейдем к этим, этим э, отрицаниям и утверждениям относительно любви. Почему он ее выделяет так значительно? Потому что это для Бацуя родовой, родовой предискат э, один из четырёх. Не понял. Ну потому что для него мышление начинается из места четырех э, устанавливающих событий. События политика, наука, любовь, искусство. Искусство, да, Потому что ни, ничто заранее не дано. Для того, чтобы начать мыслить, нужно э, провести какую-то э, процедуру. Это да, позже, он, это, это, это, это, это, это позже. А до этого он говорит, любовь и искусство пересекаются, то есть они возможно во времени, и это место называется философия. Почему бы? Нет? Ну, вообще, -то, тогда можно всю философию назвать. А процедуры, которые вы говорите, они позже, так. Ну вот, значит, чего не надо делать? Не надо понимать любовь как соединение в экстазе, образование светлого сентиментального единства. Любовь не надо понимать через жертву. И не надо ее производить через опыт другого. Потому что, когда, наверное, наезд на психоанализ, да, когда любовь является желанием другого, как языка, культуры, то она теряет ту философскую способность устанавливать свою истину которая нужна базе если мы любим потому что наша культура предлагает нам такую возможность и мы любим по правилам установленным в культуре то мы проскакиваем мимо философской проблемы да, он хорошо по... потом эту диалектику и сообщение здесь нет никакой нападки на психоанализ потому что и Поздневакамовский психоанализ полностью разводит любовь и желание. И у Бадил в статье этому разведению посвящен целый пассаж. Сейчас нам объясняли про то, что не надо принимать по вниманию другого. Вообще, все эти дисквалификации, это личные убеждения господина Бадил, так? Они Но... не подтверждаются и не выводятся. Они не индуктивны, не Нет, почему они подтверждаются? Потому что там говорят о том, что из, из, из мужской позиции она так устроена, что она, она, не, она, она не видит женскую. Женская позиция так устроена, что она не видит мужскую. И именно в событии любви происходит эта невидимость, и когда вот этот человек говорит, ты меня не понимаешь, то есть так может говорить только человек, который любит. Но дело в том, что они вдвоем, они как бы испытывают мир. То есть они как бы... Это они это, да, двойца, которая переживает мир. И, и поэтому как бы она принципиально, кстати, антидиалектичная. Двойца, она антидиалектична, они, они не сливаются, они не дают синтеза. Они производят разъединенность, и в этой разъединенности они производят истину самой со себя. То есть тут, тут, тут есть такая как бы парадоксальность. Да, причем круто, что двоецы не описываются третьим? Да, да. Можно понять, то, что вы говорите, что это следствие дефект мужского видения. Ну, это, ну, наверное, это, как бы сказать, Или некая, Это противодействие. А, истина мужскому дефекту. А, это, ну, это, это, это истина из его видение, из которого производится процедура истинная двоица. Без, что сказать, без что... этой истины, собственно, а. она бы не производилась. По-другому Бадю можно перевести так, что э, двойцы есть операция, и э, операция это развлечение. Нет, да, давайте а, а вот, как бы подойдем, потому а что, что это вот сейчас уже самые э, базовые штуки э, философии базю. Философия базю это не философия там, Канта э, и так далее. Это совершенно другой философский ход. И к нему э, можно подойти через э, любовь. Да? Э, значит, чем любовь не является? Значит, э, слиянием, жертвой, опытом другого, значит, культурным кодом и не является сверхструктурой. То есть изначальным сексуальным различием э, не является желанием. А, объекта сексуальным желанием э, в объекте другого. Да? Любовь не является, в, в, тем... влечение, можно сказать. Что? Не сводится к влечениям. Ну вы... да, это Нет, не правда. сексуальное влечение, да, Потому что вот как бы традиционно биологическое, да, есть увлечение полов. Значит, э, и, то есть он отбросил практически все э, стандартные варианты описания любви, да? Вот небольшой комментарий. В книге «Бытие события» э, это книга-интервью, где Бадю говорит про любовь, но говорит о том, что я пытаюсь пройти между двух позиций романтического слияния и трансцендирования к, к единому, и как бы, циничному социальному контракту. Вот. Это как бы, оппозиция, которая проходит между них двоих, но одновременно, я уже как про бы, себя добавляю, да, он, он конструирует свою позицию, беря от этих двух, на самом деле. Потому что любовь неизбежно происходит в какой-то социальности, в каком-то социальном месте, в котором есть как бы, походы в магазины, социальные обязательства, ссоры, дети. Туризм, и в то же время есть определенная как бы, неэмпирическая данность, не, не такая, которая как бы, происходит вот на уровне вот этого, вот, романтического слияния и, и трансцендирования. Но поскольку она происходит в, в материальности и в социальности, то это слияние, оно, конечно, как бы, оно невозможно будет. Поэтому тут когда, как бы, есть, то есть он, он каким-то образом с, синтезирует. И учитывает эти две структуры, они только, мне кажется, их полностью снимают. Нет, моему не, полностью снимает. Мне тоже кажется, он отбрасывает и предлагает совершенно другой философский ход. Но... Сергей, просто что-то сказал, идти между, что это ты имел в виду? Ну, в, в, в этой книге он, он говорит, что моя задача пройти между двух этих позиций. Циничного социального контракта. И романтического тр трансцендирования. Ну, это что-то вроде межисциллой харибды тогда. То mm есть -hmm. то, что вот нужно хорибдой. пройти, чтобы освободиться полностью. Uh. Uh. Так, скорее всего, так. Uh. Uh. <кх> uh. Да, ну да. Да от чего освободиться-то? От чего От этих двух позиций. Освободиться, хотя в его мышлении есть фрагменты этих об их позициях, хотя, как бы, он больше на их нет. Ну, то есть, мне, мне показалось, ну, по, именно по прочтению... Ну, это вообще ну, я, похоже ни на что, и вообще, как это, освободиться? Человек, наоборот, влюбляется, стремится, а вы его освобождены. он не хочет никого освобождать. Нет, я про мысль Бадюни не, не Ну, я имею в виду, это вы Бадью тоже. Как вы такое написали? Нет, ну, Бадюн, в этом случае, просто проговорился. Он сказал, что он еще, как бы некий диалектический синтез между тем, что люди э, трахаются, с одной стороны, а с другой стороны, они еще говорят при этом нервные слова. Примерно так, да? Ну, вы тоже, Но что вы не понимаете, как минимизм. Ну, у вас первое <сосы> было, вы выбираете это взяли, первое было, что помимо социальной реальности еще есть некая романтическая составляющее. Помимо того, что не хоть магазин, а еще, Дичьи, э общество, со социальный контракт, нуклеарная э семья. Да, вот а это, но это не к тому, что они там, как, как вы сказали, это за то Говорит, он говорил и трафа. Burada. Нет, ну не всегда. Когда мы слышали, теперь я хочу сказать, но более Ласовский с целью повесить лапшу на уши, он пишет следующим образом. Любовь это производство истины. И если можете это пояснить, то очень здорово. Истины о чем? О том именно, что двоятся, а не только одной большой буквы, задействованы ситуации. Это то же самое, что вы сказали. Только сказано таким предложением, что надо сильно подумать, чтобы понять, о чем дело. Да, но тут, тут символизировать, что есть истина, тут невозможно, что он потому что это бесконечный процесс, который можно отличить от истину от знания. Она определенные знания на, на определенных этапах, но истина ее, она как бы уходит в бесконечность, поэтому ее как бы она не может быть дана полностью. Он говорит о седьмой части. Угу. То есть у вас истинные знания совпадают или нет? Нет, он, не стоит, а, а, а, он говорит о том, что сама любовь это истина. Происходит идентификация или оттождествление. Но она запускает процедуру истины. Это как бы некая... Это, извините, процедуру. не сама истина, любовь это производство да, да. Там хорошее описание будет парадоксом. Хорошее а да. писание. Об... Парадокса. Это в какой части? Давайте до функции быть... дойдем, а да, там да, мы то, все это важно. обсудим. Там же есть функция. Функция человечества. Это да. центрально, мне кажется, вообще будет Там До функции еще есть некий абзац, который вам понравился с моим подачам. Вот мы на нем можем остановиться. Я этот абзац. Не знаю, то есть у меня его вблизи нету. Но вот мне хочется еще, вот когда мы говорили, чего нету, тогда у него есть еще небольшое логическое объяснение, чего как мы не будем мыслить любовь. Мы не будем ее мыслить по аналогии одной практики и другой. Но там, э, любовь э, как э, психолог, психологическое состояние, любовь как э, там, физиологическое состояние, любовь как ценностное состояние, вот это он хочет отбросить. То есть никакой, э, никакой аналогии нельзя допустить. Да? Тогда мы потеряем философский, радикальность философского хода. И мы не можем подводить под понятия, да, вот как бы любовь, это э, и так далее. И мы не можем. Да, мы, да. всего и чего? мы не можем опираться на некие хозячие такие интуиции, что вот э, даны э, два пола, между ними есть увлечение. То есть, запрет на три базовые логические процедуры. Это, это же и является запретом на, ну, на классическое мышление, когда объект дан, когда его функции ему тождественны, и когда понятие можно способом последовательных логических заключений привести к его истинности. То есть мы оказываемся как бы в пустоте. У, у нас ничего не дано, он ничего не знает. И вот тут начинается. Если непонятно, непонятно. Да. Он дает такие определения любви. К этому мы сейчас подойдем. А, на то, что Сначала есть? надо выйти а, в пустоту. А, а что он по истине это подразумевает? Вот. Вы, вы в пустоту вышли, теперь начинаем. То есть мы, грубо говоря, мы должны в результате любви в пустоте оказаться. Бы. мы долго говорим, а непонятно о чем вообще, если мы не знаем, о чем мы говорим, да? если нет предмета, если нет определения любви, нет определения истины. То о чем вообще тогда разговор? Да нет, вот, да. Стоп, стоп, стоп. Если мы даем определение, а потом подводим под это определение всё, всю мыслительную этажерку, то мы занимаемся подведением под понятие. Мы снимаем, собственно, философскую радикальность. То есть вот этого нам точно делать не надо. Но, во всяком случае, в Бадиушном подходе. Шакаржи а вот говорит о том, что он конституирует по позиции мужского и женского. Он говорит о том, что женская позиция антологична, мужская логична. Потом он говорит, что мужчина мыслит из изначальной разделенности, а потом соединенности, а, мужчина, а женщина наоборот, из изначальной потерянности, разъединенности, потом соединенности. То есть у нее как бы флонерская вот это вот, то, что он там на БССС, ссылается позиция, а у мужчины более. Логично, то есть это же некие осадки из прежних парадигм. Конечно, да. Конечно. вот это и есть логика аналогии, от которой он, значит, сразу просит э, избавиться. То есть ею можно пользоваться, но не как э, первоначальной установки. Можно потом чего-нибудь уточнять, уже э, это произведенные. Э, то есть это последняя инстанция определения. То есть мы не с них начинаем, а мы ими можем закончить. Но они будут вариативны. А, mm -hmm. uh, опять же, если он говорит, и вы только что перечислили, целую кучу того, чем любовь не является с его точки зрения, mm -hmm. значит он уже делает определение, пытается определить, что такое любовь. Да, вот от обратного. Негативно, да. Да, от, от обратного. Поэтому, ну, понимаете, для меня это сущая фальсификация вообще, все, это манипуляция, попытка манипулировать моим сознанием. там он что Подождите, манипуляция еще не началась, он сейчас начнет. ох эти французы а текст был написан изначально на французском языке? — Конечно. — Да. — Кто-нибудь читал в оригинале? Просто, по-моему, перевод, ну, просто... — Перевод не очень хороший. — Мягко говоря. — Да, почему? — Но основные понятия переведены адекватно. — Там есть некоторые повторения, но вообще Сергей Ермаков очень нехороший. — Да, да, это Замечательно. был. — Значит, мы вышли как бы в темноту. Определение, отказавшись от всех, определений любви. И дальше, что декларирует Базил? Декларирует, что любовь – это процедура истины, Декларируют, что истина построена на изначальной дизъюнкции, то есть есть что-то, что нам ни о чем не говорит. То есть есть какое-то развлечение, и мы не знаем, какое-то развлечение. Там жизнь-смерть, индивид, общество, мужское, женское. Ну, в общем, какое-то развлечение. А, и это развлечение себя не самообнаруживает до тех пор, пока не входит э, в, в какую-то необходимость себя артикулировать и обнаруживать. Да, то есть это не просто такая темнота и неразличимость, а немножко похоже на пещеристые объекты, да, которые, которые себя еще не могут реализовать. И, значит, вот этот мир изначальных дизъюнкций, неработающих, неопределимых. И дальше процедура установления истины. Истина тогда оказывается истинной событийной. То есть истина – это то, что принуждает и запускает процедуру рефлексии, логики, самообнаружения. То есть мы можем иметь какие угодно разные тела, но до тех пор, пока тела не вступили в необходимость как-то себя очерчивать – во взаимоотношениях друг с другом, они являются как бы неработающим различием. И, и мир тогда не, не дан в своем смысле логике истины. Да? То есть он тогда не философский. Он может существовать как вещь в себе, но только не целокупная, а состоящая из бесконечных ну, таких не работающих э, потенциалов к развлечению. А, нет? Наверное, непонятно. Вы Вы работаете. Работаете. Бытия не получается. Понятно. Бытия у нас никакого не получается. Получается так, вот как вот, скажем, если писать белым на белом. То есть если. То есть нет, нет отличия между тем, что находится относительно того, на чем находится. Ну, нет, и нас тем нас не менее это отличие, вот, белый квадрат на белом фоне оно <как> есть. Вот, это вот отличие, оно не невидимое и неразличимое, оно как бы есть некая точка о чего-то. То есть как будто как у него такой а, единица делится на два. Вот, то, что, то, то, что оказалось единым, в нем есть такое минимальное какое-то различий между двумя еще даже неназванными вещами непонятными, которые, как бы, если оно попадает в мир, оно запускает свое какое-то производство. Да, у меня есть еще, с моей точки зрения, существенный вопрос. Говоря слово «любовь», он уже закладывает э, начало определения. Вот, допустим. Синонима в любви в Евангелии 5. Вот. Какую из этих пяти ипостасий греческого варианта, древнегреческого варианта, Евангелие он имеет в любви, ближе говоря любовь? Ближе всего к... Почему, Какой у тебя там какая-нибудь... Почему, Обязательно Иван? Он предлагает нам на основании такой то первичной интуиции создавать а, мышление. То есть это не нечто конститутивное, а как бы определенное и, и надежное. От этого он красотствует, как и всякий нормальный современный философ, на самом деле. Ну, а что такое инту интуитивное? Ну, ну, ну то есть ну чистой воды манипуляция вы под хотите понятие. подвести под понятие я не хочу время, я, я не лучше. хочу существует на самом деле то что каждый понимает любовью это складывается в разных культурах в разных обществах в разных социальных слоях и в каждой индивидуальной голове совершенно индивидуально ну, так бы мы об не нашли. И, э, да, так вот. вот задача философа найти общий язык. Вот именно. О, у него как раз наоборот. <клышко> Его О, задача помогаю, объяснить, да. почему это разное в разных культурах может быть разным. Да? И почему ему позволено быть разным, да а не это продолжается. оно и разное. Мужское, женское, да, же, нет, раз, как... Язык раз животных. Ну, хочу ну, сказать, мужское, что, ну, уже, примерно видеть, с нового да. времени все-таки мы, в смысле, европейское общество в одном каком-то пространстве живем, понимание любви и проживания, которое ближе всего там романтики вырвали. Это он так говорит. Нет, но это видно по тому, что он набрасывает. Раз он бросает романтическую, а это все-таки на сегодняшний день какой-то все-таки ноль, такой же глобально нету концепции. Все-таки романтическая господствует концепция, а он ее отвергает. Но она везде остается, меня... даже не знаю. Можно такую фразу? Вот для меня она фундаментальна, на самом деле. Ну, вот видите, нет, нет, я, я, я хочу сказать ее. А, вот, э, что э, на самом деле утверждают, что любви не было до средневековья, до вагантов, минизингеров и трубадуров. Ну, ну, до, до этого не было, то есть они ее выдумали. Ну, ну, они выдумали это куртуазную это... любовь, там все-таки разные были. А мы живем это именно романтическая, даже вот это, я не знаю, может, я лучше знаю, это советское, что там в советском Союзе секса не было, вот она как раз тоже романтическая какая-то концепция. Все было. То есть, различается одно и другое, любовь... Любовь к, к мудрости другая, другая была, христианство, правильно? Что? Любовь к мудрости. Но давайте не, посмотрим, не, не. А да, зачем да, Бадью, а вообще ну, понятие да, любви. Да? Да, да, потому да, что, да, что тут да, есть определенная да, процедура. Саду, Мы да, выбросили да. вот все вот эти, э, как бы озвученные логические способы приведения любви, любви к необходимости. Но, и казалось бы, вообще зачем это нужно. Да? нужно да? Но Базил говорит, что, среди, что любовь это истина. Процедура истины. Почему? И... Процедура. Истины одновременно их четыре способа производства истины и дальше он вводит такую интересную форму да. функционально как бы, э, да, вот непонятно осталась эта функция понятно как вот выражается в этих четырех ее проявлениях а сама функция как она взаимодействует с любовью я не понял ну и... это просто первое можно сказать что мне кажется что это степень абстрактного мышления Философского начинается. Нет, особенно это значит. Да нет, просто удельные функции ему нужно для того, чтобы обозначить, что человечество э, не является предикатом, не является объектом, является функцией. То есть является э, операцией отношения между множествами. И дальше он просто описывает множество. То есть ему важно снять гуманистический пафос человечества. И все. Вот. А зачем он начинает? Он антигуманист. А, ну, это же его проблемы, ну, как бы, но ну, ну, Почему это? Это вы за себя кроете. Ну, вы они гуманисты. Бадью, прекраснейший критик а вы, гуманизма, прав человека. Коммунисты и, тоже, и, потому, коммунисты, Если вы это читаете и можете это прочесть, то вот, вот. вы лишитесь ну, эмоциональных, эмоциональных коннотаций, это важно для прочтения. Спасибо. Помню, Значит, есть понятие надо... человечества, и, и это понятие э, вообще никому ничего не говорит, а если говорит, то это опять те же самые Старые метафизические процедуры, подведения под понятия, кто установил понятие, скорее всего, какая-нибудь властная инстанция, и дальше все прыгают под нее. Ну, да, Какое-то понятие все равно установлено. Да, соответственно, как можно избежать авторитарности? Зачем? Тем более, что если мы... Ну, уже как бы шишек набили. Тем более, что вот мы уже расчистили поле. И тогда он говорит, что функция человеческая человечества не установлена как бы изначально. Она не установлена авторитарно. Она установлена через определенные процедуры. И вот эти процедуры, швы, они вполне верифицируемы, и э, в них и содержится эта ценность. Да? Наука концептуально задает мир. То есть, как бы не оно само задается натуральным образом, и не какая-то властная инстанция навязывает нам научное знание мира, а нау э, ну, да, научное сообщество, научные процедуры они, они конструируют форму мира. То же самое происходит и э, с искусством, то же самое с политикой, то есть нет какого-то такого изначального узурпационного жеста для того, есть, чтобы задать есть. политику. Он называет политику эмансипаторной процедурой. Почему mm -hmm. он ее так называет? Это есть то, о чем вы говорите, yeah. что некий авторитаризм, что политика нас освобождает. Семенизм нас освобождает? А почему нужно освобождаться? Теперь уже это становится подсомнением. Да. да. То есть вы, ну тут я так понимаю двойная штука, да? Авторитарная, репрессивная, эмансипаторная, да? То есть базью работает, полагает... Не обязательно что... позиция, Она что-то производит, родовое, человеческое и сводить это эмансипаторное и экрессивное, это дедуцировать. Ну, то есть а она сама, собой политика, да. что-то происходит. Нет, что-то происходит. Нет, оно происходит из множества агентов, задающих события. И в данном случае есть и субъекты, есть их различия, и да? есть... Да. Эта процедура, функция, она приводит к событию. А уж какое будет событие, отметь неэмансипаторное. Но это событие не падает из э, презумпции некой авторитарной власти. Оно Но не идет Почему об меня и... Это авторитарность, говоря, что она обязательно эмансипаторная. Потому что, потому что... Потому что... В, в этом участвует множество как бы так называемых субъектов, которые заинтересованы в, э, в, в собственном э, как бы выражении, да, в собственном действии. А, а, а при чем здесь политическая эмансипаторность? Того, Нет, чем... так написано в вот в этом тексте? Да. Да. да. Он поставил в скобочках эмансипаторная политика, концептуальная наука и креативное искусство. Ну, это не... перечисление просто. А? перечисления каких-то там позиций да, ну, да. да, какое-то отношение это, к содержанию типа это. это сущностное какое-то. Это довольно важный момент, когда, который Бадью позволяет выйти из уже детерминированности. То есть если мы говорим, что политика там всегда подавляет, да, или политика она в ней самой что-то происходит. И мы являемся частью и жертвами этого политического процесса. Вот это Базью хочет убрать. Да? И одновременно он убирает и субъектоцентризм. И в виде ну, там, и вождя, и в а, виде Что через процедуру, э, это и родовую функцию, вот эту аж, возникает человек или человечество. То есть человек является как человек и как субъект, в частности через все, четыре процедуры. Угу. И какие характеристики этих процедур? Он приписывает эти характеристики, то есть он приписывает, каким должно быть человечество, что последний рынок, конечно, выглядит наивно, поскольку мы не знаем, каким должно быть человечество. Во-первых, человечество может просто, как уже вы разделяете это исчезным, да, через эти процедуры и забоднете нечто, к нему не имеющее отношения. Вы производите смещение, потому что... <съём> э -э да, да, да. Вы путаете да. <съём> понятие, потому что у бадью человечество это функция, а субъект это, это... Мы уже договорились, не а это родовая функция, <съём> она <съём> производит человека. А, нет, это не родовая А не это функция. смещение, слово, которое вы обсуждаете? Подмена. Вы подмену понятия производите, да. Да что, где он что-то меняет, или где я отменяю? Вот для меня самый важный этот момент в этой части про функцию то, что человеч, человечество является функцией э, h от x. Это значит, ну, что да. человечество не является ни родовым предикатом, ни объектом, ничем чем иным, кроме как функцией. Функция является отношением. Вы знаете, что из математики, что функция описывает отношение по крайней мере двух множеств. Вот. И у него четыре э, рядовых предиката, четыре множества. Какой хотя бы один по математически попадает под эту функцию, тогда мы можем сказать, вот есть субъект. Но не человек. Я я да? Если и его его, по ну, не, не хотя бы один из четырех предикатов, да вот, ну назовем их x, y неважно, потому что, ну, x4, если хотя бы один попадает под функцию, человек... Ну такой предикат попадает под функцию? Ну, этот предикат Я может произвести... Он, как... слова, наверное, он, он может плечи. сказать, uh, f, uh, h от x, h от x, где x uh, любовь, uh, или... Политика, или, или, или искусство, или да... Или, и, наука. или наука. Если вы хотя бы один, тогда мы говорим человеческое. То есть функция существует, но она существует исключительно как функция. Нельзя смешивать э, по водью субъекта и человечества. Я не понимаю, что вы говорите. Да, да. да есть там... Смотрите, есть. Это что в статье написано, слово в слово. Такое можно описать. если куда можно поставить элементы четырех ножек, есть аж. H тогда в вашей терминологии, что такое? Это отношение? Отношение, да. это отношение, которые имеют отношение X. А само отношение задается H в скобочках от X. Да, оно должно быть равно, чем у А вот большое, это множество, которое имеет отношение Х. А H от X это будет отношение. Это разные вещи. Есть множество, Одно связывается с другим. То есть, да, это понятно. Я имею что для для действия действия не H, конкретно отдельно он говорит, что слово H для нас, человечество, будет иметь ну, такие такие значения. Это не важно. Вот, важна функция. Функция это отношения между исходными этими и человечеством. Значит, аж это человечество. Помоги. Ну а? вот, тут э, я на ли не поняла, если вы объясните, вот подождите. Просто я пока ставлю опровержение. Почему он называет политику эмансипатором? Если вы считаете, что это ни к чему... Смотрите, ведь статья же не о политике, а о любви. Если вы не считаете статью о политике, там он объяснит, почему он не эмансипатором. Он написан, наверное, в политике, что Статья об этом не говорится дальше. <связывается> так что вас, Анатолий, удивляет? Ну, политика <связывается> освобождения, точка, что тут обсуждать сейчас? <связывается> нет, нет, нет, нет, нет <связывается> не политика. <связывается> ну, которая, которую можно назвать там истиной или какую-то еще там настоящей. <связывается> земле, любая политика... Я говорю, ту, которую можно назвать истиной или настоящей, или какие там еще слова. <связывается> нет, она всегда освободительна. Ну, если брать жёсткую друзей бадью, то да, если есть политика, в То что если бы не она только особо Да, в ином случае, мы имеем дело с властью. события политика, С властью, которая greed. нас там как-то... Это... <ру Tutankle> не правда, это вообще когда нет тяну, политики, может, тогда есть власть. Ну, конечно, а, я снимаю, поскольку... Послушайте, а можно сказать, почему политика, как бы, время-то потом, тут, как бы, вот, по поводу человечества тоже, это относится к этому понятию, то есть, есть некое ограниченное множество в котором есть масса разных других ограниченных множеств. Но некоторые из этих множеств могут оказаться бесконечными. Это, соответственно, вот политика, любовь, искусство и, и, и наука. Во, когда, когда множество оказывается бесконечным, то оно неизбежно эмантипатурным, потому что оно освобождает те множества, которые в нем находятся, и отправляет их, как бы сказать, в, в, шум, в, в бесконечное... Нет, подождите, вот сейчас была описная концепция мира, например. Нет, нет, Кстати, это хорошо. Потому что она писть. Нет, ну вы же как там, два Подождите, ну нам надо, вот такая часть начальность, вам надо тогда просто коммунифицировать философии. Давайте вот и еще раз. Да, вот есть некая функция. Функция это... Отношения. гуманитарность, да? она устанавливает, как бы устанавливает способ чего-нибудь определить. Да? Правильно? Да, Функция да, да. это же как бы операция, которая э, связывающая. Которая да, устанавливает порядок. Значит, тут нужно установить нам, да, установить нам, что такое человечество. У нас есть э, четыре способа. Да? И тогда человечество устанавливается через принятие э, там, не знаю, э, истинной любви. Да? Через принятие любви. Вот Я правда, не знаю, чего Истинная тогда... Любви, любви. Почему, почему здесь... Э, Любовь-аргумент, да? Вот, аргумент это что такое, Анатолий? Это множество, которое, из которого возникает другое множество, с ним связанное. Ну то есть вот сюда мы ставим человечество как определение от аргумента любовь. Да? Да. Любовь это, это не, некий способ установления... События. Исходное да. множество. Исходное. Да. да. Любовь это событие, которое дает нам вот то, Это оно да? а, ну, не событие. Событие это а, uh -huh. То есть это некое установление связи между любовью и человечеством. Какой-то связь, природа которой не предскажу. Нет, ну, но мы, мы же задали. Да это не событие. Мы но задали операции. Да? Но, как это в, но в мы все узнаем. Функции не события. Это не, не важно, не события. Это неважно, да. Мы задали операцию. События внутри X, То есть мы задали аргумент. Аргумент мы называем событием. А, мы не знаем, нет, какая, нет, какая она есть. сейчас сути... я вот только последний логический ход, нет, ход сделаю, нет, потому нет, что как только мы задали аргумент, мы можем запустить множество, да, вот любовь. Любовь, там, штрих, любовь, два штриха и так далее. То есть мы вот это как бы не пойми что организовали по принципу знаю, событийного определения. Да? И это не значит, что как бы в математике вот это, скажем, а... Множество а дает нам множество а' и так далее. Давайте Откуда мы, берется факт, вот это факт, множество, факт, множество а? Это все объяснять непонятно. Множество потому, а это событийность. Нужно даже. сделать Хорошо, сейчас вот назад. Да. Ну, а сейчас я вот хотел прямо вот тут... Прямо, а, Бадюц ситирует, может, это поможет? Давай, сейчас я проксирую. Он пишет, что термы x это номинальные переменные для функции человечества, и они образуют гомогенный класс. Может быть О. так понятнее станет, что... Ну. Тут, ну, как неудивительно, надо опять читать Бадью через Хайдегера, потому что, ну, Хайдегер, разумеется, Бадью пытается понятийно объяснить как бы, э, логику Хайдеггера. Вот, э, события, четыре события ну, в разных областях человеческой деятельности, потому что наука, же искусство, любовь и политика — это человеческое. Э, события — то, что случается после того, как что-то произошло, то есть это момент, как бы, осмысление в каком-то смысле момент схватывания того нет, что нет, уже произошло нет, ну, нет. это пост событий осмысление вот, а ну, ну, это... но нет оно дано только в пост события происходит само по себе да, да. можно да. нет возражение принимается но просто нужно как бы, понимать как бы что... события происходит само по себе То есть что-то открывается само по себе да. а потом это в слова переходит уже пост факту может ли не произойти что же там открывается открываются какие-то связи которые налично не даны, которые не присутствуют. То, что Хайдигер называет и Бадью тоже бытием, соответственно. Это, это определенный тип схватывания, который, как бы нам не дан, но в то же время иногда он случается, случается у Бадью как событие, и, и тогда он может стать очевидным или истинным. Слово «истина» здесь не в смысле, наверное, в, в контексте, не «наверное», а в контексте феноменологии используется не в абсолютном смысле божественных законов природы, которые никогда не могут измениться, например. Слово «истина» — это, ну так вот, если вкратце, наверное, можно сказать, что это определенное осознание верности, не верности чему-то, а верности, то, что какое-то переживание, какое-то положение вещей, даже не вещей, оно так оно такое. И <свят> оно... дальше определять не будем, но оно различается с достоверностью того, что вот, э, можно, например, потрогать, что можно сделать в эксперименте, что можно.. До... Оч очевидность это э, вот такая <свят> умозрительная штука, как вот, например, 2... 1 плюс 2 равно 2 плюс 1. Для этого же не нужно раскладывать палочки, как бы можно разложить. Но это можно сделать в... во внутренней интуиции. Это вот феноменология, соответственно, такие очевидности, они прикладываются к каким-то событиям, которые происходят независимо от нас, но события не в, не в смысле, что, что -то в то в мире что-то произошло, а в том смысле, что это что-то произошло для нас, Событие это всегда для человека. Оно происходит э, э, как бы не, незримо для нас, не, как бы не, не, э, вот, вот, то, что это произошло, это не значит, что мы это сразу схватили, но потом мы можем схватить. Это, видимо, выходит в таких областях, вот как перечислены четыре области. В них, они, в них это и проявляется, и в, них, и в них же, наверное, это и с фактумом схватывается. Тогда мы как бы, имеем некое какое предпонятие очевидности или истинности, который, как будто, который, возможно, говорит Бадью. Если мы предполагаем, что вот человек схватывает какое-то положение вещей, считает его абсолютно верным в определенный исторический период, потом это может измениться то еще есть такая функция, как хранение верности событий. Если это же очевидность, она неналична, она не проверяема Она как бы, в эксперименте, в, в практическом опыте жизни нам не дана. Вот поэтому Вадью э, использует эти слова «истина», ну, в данном случае я использую «очевидность», и в конце он использует слово «достоверность», когда говорит, что двоец – это единение, э, единение, которое вот даже для двоих оно не дано э, в… Вот это единство, вот это и вот этот единящий союз, И того, что было, было какое-то слияние, сращение, тут то такие не подходят, а было вот это единение, оно даже самим двоим не дается. Для, для них достоверно это их разделенность в определенных взаимоотношениях. Опять же, имея вот это, это ориентировочное понятие истинности и как, понимая, что такое событие, мы говорим, что вот если, вот, а это надо же по статье разбирать, потому что как бы, стать, я вот не разобрался, например, что касается любви. Если в любви что-то происходит, то каким-то образом эта очевидность, эта истинность транслируется всем остальным. Видимо, люб... ну вот если политика исторична, то любовь, это... я не видел, чтобы он говорил, что любовь исторична. Видимо, истина любви, она во все времена, может быть, но ну, это дискутируемый вопрос, она вне исторична. Может быть, тоже она зависит от исторического периода. Ну, понятно, что достоверность революции, например, это одна, да, истинность революции, это одна, истинность 68 -го года, это другая, да, то есть истины они во времени меняются, Истина там буржуазная революция на третья, да, то есть они истинные политики, они историчны, истинные науки, Ньютон и Эйнштейн тоже они историчные, истинное искусство, разумеется, тоже исторично. Что касается любви, можно пообсуждать. И тогда остается <смех> только хранить верность, то есть, сейчас, э, автор, я да, да, да, я уже заканчиваю. Да. Возражаю, э -э задавая определение понятия истины и рассуждая затем о тексте автора, ты подводишь под определение точно, прямо сейчас данные тобой, измышления автора в тексте. Ну, то есть ты как будто бы ну мы говоришь... интерпретируем текст, конечно, мы... <къех> и не ты, в ты в интерпретируешь текст, ты сначала говоришь, что мы окажемся здесь, а потом начинаешь сам туда идти. Но я интерпретировал через поле, как бы через другое. Как бы я подстрелил, как бы положил текст как бы на, как бы на, на скатерть. Речь в тексте, по-моему, с моей точки зрения, с моей скатерти, идет о том, что любовь, это сама по себе является инструментом произведения истин. Здесь нету понятия истины, как. Э, не знаю фундаментального или а, а, абсолютного а, здесь нету понятия а, истины как конечного фундаментального или нет нет нету конкретно истины но е но вообще что мы понимаем под истиным он определяет здесь, здесь истину, как конечно как продукт и процесс любовного одновременно процесса. не только любовного, а всех где-то Маша тут... <соцентр> все хорошо скрыт, кроме того что падим является феноменологом это не значит, не мешает ему это, ну, это, это, буква. Через феноменологические вопросы восприятия, последования и прочее, это достаточно сложно описать. То есть это не накладывается, не переводится через такую кальку. Не, но ну, ему вот. не, не комфортно, может, феноменология, но он как бы наследует все ее, ее аппараты ее и, и, и все ее проблемы, проблематику. Ну по крайней мере. Очевидность и достоверность, разница двух типов истин, которые в идеях прописаны, в идеях один прописан, а вот она, в принципе, я не... не Сомнение надо... это не феноменологическое событие. Можно, Можно добавить по поводу истины? Мы там считали предложение, что любовь — это процедура производства истины. Это слово Баджио. Тогда какой истинный вот, задает вопрос? По-моему, истинный в контексте Баджио это то, что составляет человечество. Каждый из этих разовых процедур производит нечто, что в своей композиции составляет человечество. Ну, Это истина не имеет никакого отношения ни к абсолюту, ни к чему. Да, ну, Оно имеет да. отношение только к человечеству. Ну, ну Ханит Агер говорит, что человек является, когда он видит бытие, и вот когда бы позволяет закончу. как бы аппарат построить, а то как он Можно видит. Можно закончить, пожалуйста. И то есть человечество это некая совокупность истин, результат родовых процедур вот этих четырех, которые возникают через события и становятся истинной, если есть верность ему. То есть когда она устаканивается. Ну, это никак не все правильно, а, это правда? никак не противоречит. То есть, тому, это, Я правильно естественно, да, исторично. Ну, просто это, вы говорите, это вопрос, исторично. вопрос в эмансипаторном эминсипатор, факторе политики. Это нет, это нет, не в смысле вот ежедневной политики, а когда происходят события политики. Соби... Не политическое событие, это, ну, допустим, разные вещи, а события политики. Когда что-то раскрывает, раскрывается. Ну, ну, ну, конечно, когда... Это, конечно. Э, ну, а ну, ну, ну, идея, например, революции. Хотя, хотя бы от власти. Нет, Нет, а когда происходит революция контрреволюция, она освобождает? Нет, ну мы очень вот говорим, давайте не будем путать политические события, будет. то, что происходит в политике. Идея того, что может быть по-другому, например. Вот по-другому. Вот общительная а муниципатура. Если она вариативна а не эминципаторно. Эминципаторно. Она смысле, уже как что, уже в следствии этого. Политический процесс всегда подразумевает э, сведение потенциально разных э, групп общества к какому-то общему вот этому устаканившемуся состоянию. В этом политика... У нас есть вертикальная власть, как говорит ну вот если а бы, вот да, если да, бы да, у нас да, произошло да. событие да. политики, если бы у нас произошло, то тогда бы были бы другие, например, результаты голосования. Но пока оно не произошло, они такие, какие есть. Давайте вот я как набиратор, еще Маша не закончила и Сергей. Если вернуться к. Нет, подождите, еще Маша не закончила. Я быстренько уже закончу по поводу истины, как частный, это невозможно совершенно по Бадью, потому что Бадью истинно транспозиционно. Он об этом Она несколько раз транспозиционно. Транспозиция! Транспозиция. Универсальная, ее да, да, да, да. да. И дальше Бадью прекрасным совершенно видом подводит нас к парадоксу. Мне кажется, это очень важно разобрать, потому что э, истина э, транспозиционно любой э, позиции из четырех предикатов, но вместе с тем, а, любовь а, таким образом обращается с истиной а, и производит ее таким образом где вот, существует внутри этого парадокса мне кажется это важно прости а, транспозиционно значит взаимозаменяемо верно Истинно, транспозиционно то есть она находится над этими четырьмя позициями этих вот этих а да. Нет, эти функции находится над ними. А транспозиция. Ну, контраст... то есть она распространяется на терму. Она может возникнуть в любви и перейти на политику, Не-не-не. Транспозиционная, не это значит, что она является. Да, да. Она, будучи собой, mm -hmm. будучи, ну, типа, вот каким-то вот объектом, она включает в себя эти термы. И при этом каждый из этих термов является частью вот этого вот. Mm -hmm. Это не функция, это. Класс. В общем, это термины просто теории множества, да, ну, как да. бы, математического аппарата. Он же, он же э, да, но он пользуется именно аппаратом теории множества. У него там есть классы, у него там, по-моему, если, если я правильно помню, даже он... контуры, квантеры есть. И квантеры ну, есть, ну, ну, но квантеры у него Феррористы? в отношении Феррористы. к лакановской формулам сексуации. Феррористы. Истина, любая истина, безразлична каким бы то ни было предикатом, представляющим то, что ее поддерживает. Вот это тоже важно. Без, но без различных а это именно в виду только эти свои четыре предиката. В общем-то, он ни на что не распространяется. Ну, а как понять, есть, не тут, ну, ну, тут, если более простым языком сказать, то что, как бы сказать, истина это недетерминированный факт. Да. Это, это, как бы, секулярное чудо, бы Да, это и, если мы как уже проскочили, конечно. из начала конца что друг друга не А Что за нет, вот я как бы тут ничего не понимаю, истина не зависит от предиката, это как то, как понимаешь, Мне бы сказали, что это секулярное чудо. Может быть, что-то. Да, потому что если мы находимся в логике. Материализма мы понимаем, что это все детерминировано. Да? Как бы события это некий не детерминированный факт. Это еще было у первых атомистов, которые говорили про клиномину. Вот события это может быть что-то такое сходное с клиномином, с тем, что атом отклоняется вот от своей траектории по какой-то неведомой причине. Mm -hmm. Маркс вот это описал mm -hmm. в своей диссертации о демокритии, что он отклоняется, потому что он по, по по природе в него заложено. Это э, э, э, э, потенциальность. Нет, раз, же, там есть еще другие элитроны. Вот я, я хотел по поводу, э, по поводу Хайдегера еще. Вот, для, действительно, это понятие, события, оно как бы отсылает к Хайдегеру, и, по-моему, то есть, я могу спросить, но, по-моему, для Хайдегера события это как бы сказать, то, что смыкает, вот, заин и зайна то, что то, через что бытие манифестирует себя в сущем. Ну, да. То, через ну, что я, мы, -то логика смущим. бытия ну, смыкает логикой сущего. То есть и, и для Хайдггера это как бы историческое событие. А -а -а. Вот, собственно, приход для Гитлера это есть... Событие. А суще это человеческое? Да, да ну... Нет, суще этого это... не, не только. А, да, это, это, это не только... Это вообще ровное, все, что это, есть. Это, да. А, ну, вообще а все, то, что есть, ну, человеческое и нечеловеческое. Да. Каким образом, и... образом у хаддигера бытие и случае различается, это как бы вообще очень огромный сложный вопрос, который сейчас вдаваться а, нет а как можно, как сказать, времени. Сейчас я сейчас все закончу, да, и, да и, и, и как бы сказать, вот через это, если понять Хайдеге, понять то у Байдю получается, что если для, для Хайдигера а, бытие это в этом а, некая такая предикативная авторитарная конструкция, то для бадью, бытие это математика, это это множество. Со, соответственно, тут э, э, событие это то, когда множество дает возможность для то. то есть когда то, что было невозможным, становится Возможно. Вот это... Вот, вот вот а, а, а ну это что за... Музыр по человеческому. Музыр по-человечески. Музыр по-человечески. Музыр он как раз еще по человеческому. По-человечески по это про... Это вот, когда во во у нас есть можно, две части. Можно вопрос. Событие это то, что запускает новые возможности, которая раньше была невозможной. По-любому это, там, это, там. Это, собственно, и есть ее истина. Ну, тут, наверное, все-таки, во-первых, хрен в теории системы, Бифуркации. Начинается полемика, не у меня вопрос прямой. Меня Потому что... За, Кстати, как... ну, Подожди, мне непонятно, что он сказал, а ты уже начинаешь а я, дискуссию. А мне, а мне уже и уже начинается непонятка на непонятность. Хорошо вопрос. вопрос следующий. Я правильно понял? Вы говорите, что материализму присущит детерминизм. Ну, материя декоминирована, конечно, но в материи нету... Нет, смотря какого материализма. То есть есть стимулированный материализм, в котором... А что вы имеете в виду? Я категорически возражаю против такого плащевого. Категорически. Согласен. <свист> <свист> это, это, соверш... это совершенная фальсификация. <свист> да? Я согласен. То да. есть дальше, дальше это уже будет нагромождение вообще абсурда. Куда-то <свист> вы поехали и вот А, а материализм говорит, что есть тела, пустота и языки. пойдем а а говорит, что есть еще и сооружение. Какой материализм? Не надо привязывать. Причины следствия вообще не получится. Вот чего вы думали, может быть событие, если не будет, то еще ну, на связи, на связи. Да сказал? Да сказал? сказал? Никогда не будет? Никогда не будет. Никогда, потому а, что не будет А Бадью говорит, батюр что будет. Вот нет, как как раз-таки тут, тут, как бы сказать, фокус фо, фо, фо, что в том, что обычный материализм, он, он говорит, что есть, Тела, языки и пусто... ну, а пустоту, Ну, пустоту мы как бы опускаем, что есть, есть только тела и языки. Соответственно, древническая... все, соответственно, все тела, они детокминируют друг друга. Есть только Подъем огонь и или... или... или... или... мне, пожалуйста, <смех> а, Так вот, он говорит, что есть только тела и языки. Владимир говорит, что есть еще и события есть еще и истины. А, события это то, что выпадает из логики тел. А, соответственно, это как бы материализм, но как бы такой более... Да тело сложнее. само по себе неприемлемое да. событие. Да, да подожди ты, ну что такое? Я да человеку человек договориться. Да а потом ты не говоришь концепцию, ты просто говоришь, да это чепуха, и все. А ты то же самое говоришь. Что ну, не я надо. задаю я вопросы, чтобы вы Не возмущайся. Это а можно опознавать, тем сложнее появляется Ну потому что как ты Давай Сергей. Ты возмущаешься, а я не буду... Да, а да, стоп, Сергей да, продолжает. Да, ну да, ну да. Вот ну, э, вы меня серьезно забивать, а я уже... Да. Ну, по, по поводу материализма, да. Действительно, что Апати говорит, что помимо тел и языков есть еще и события, есть истина. Соответственно, возможно такое событие, которое выпадает из детерминированности тел, но, но а при этом... Оно задано логикой этого мира. Вот. Это, это, это, но, это, но события это не в материальном мире, не события не, как бы в, возле... в восприятии человека скорее. Не, ну он тоже сказал какую-то противоречивую вещь. Это противоречивые а потом... против оно... вещи, нет, и, и в этом как бы острота философии обогил. Острота. Ну, острота, еще... острота в том, ну, что просто... тела детерминируют друг друга, но есть такие тела, которые не детерминируют. И это есть события. события, это тело. Ну, а все, все, все, все происходит в материальном. Ну, да, само по себе конечно. тело, это ну, же христи... событие. Христи... Христи... Как бы, вот, мне кажется, христи. не надо его сводить. Может быть, что-то происходит, и главное, что мы это замечаем. Да, главное, что мы есть, события, это замечаем. То есть, как бы, событие — это открытие. То есть, пересмотр как бы, основ. То есть, там, считалось что-то за одно, а мы увидели в этом множество. События ну, ⁇ это это, это, это это то, что открывается человеку. Ну, и то, что как бы, схватывается таким, становится истинным на какой-то исторический период. И как бы все живут вот с, как бы, с, очевидностью, с этой очевидностью, там, что коммунизм ⁇ это хорошо. Как бы, Какое-то время живут. Потом как бы, другое событие происходит, понимая, что надо не, Человек, не, человеку улучшить. Не, а потом... не, не совсем так. вот Например, события в искусстве, не фигуративная живопись, а возможно. Это истина, которая уже не отменима. И то, что вы сказали, это некий политический конструкт, это не, не, не онтологическая есть, категория. сама Бадю, например, брать, что он живет в истине 68-го года mm -hmm. всю свою жизнь. Не, ну просто, чтобы и, естественно, год, она уже не, нет, нет, нет, нет. потому что мир уже так... явил эту свою сторону. И с этим уже поделать ничего невозможно, это уже не закрыть. То есть вот. тут ведь такой получается момент, что чтобы 68-й год, чтобы э, купай там, мог э, случиться, это потом это становится осмысленным и как бы, э, записанным, выраженным э, в словах. Но в процессе, как, ну, то есть, чтобы это произошло, э, уже люди, как бы те, кто туда приходят, они должны уже по-другому предчувствовать что-то, предвидеть, да, то есть, да, со, да. со, со событие 68-го года, как, как оно нам дано, оно дано в текстах, в, текст, в смыслении, в, в, ком, в комментариях. Оно, оно произошло, да, произошло да, происход... происходит ну, происходит не то, что люди вышли, а то, что с ними произошло, чтобы они вышли. Вот, скорее Я вот правильно это. понимаю, что в таком случае, из текста, который мы сегодня обсуждаем, должно получаться, что событие и есть продукт любви? Нет, ну, ну, раз, нет, ну, как, ну, то есть нет, тут, нет, опять же, событие, оно двояко. То есть, если событие. происходит любовь, как бы, то, то, то, то она и может стать событием. События встреча. То есть любовь начинается со встречи, если на угу. мысленном языке. События тела. Любви. Не на перевернутому, а, да. Mm -hmm. Нет. Подожди. Нет. Встречи изменений. По-моему, продашь... самое адекватное здесь слово, это встреча, там знакомство. Больше... Ну, ну, это, это части. Мне Больше... ничего другого нет, не Нет, если эта встреча ни к чему не привела, тогда никакого события Ну нет. да. Ну, да вот. А любовь, мне кажется, она приводит просто к изменению уровня понимания, самого себя. И... То есть получение новых истин, да, да? это да, в том числе. Ну, ну вы же у вас уровень понимания какой-то есть, но вы же стремитесь его поднять. Чтобы это а нужно в любви? Я с тобой, это у вас хаотический хаотический хаотический хаотический хаотический она, вот, значит, решил надо пожертвовать, чтобы воспринять, да более высокую. И вас понимают, да? да? Почему Потому что есть на свете Давайте дальше. Я ещё хотел бы вы предлагаете, что помимо тела языка есть истина? события Будут новые что, да, и, и да, еще у Дэбисов сказали, что, ты знаешь, знаешь, что, -то что, -то что -то есть математика, множество. В философии да. ничего не произошло. Это ну, кажется да. моим, например, у Мишки Ясу есть гиперхаус. Это не тут. Это, это другое слово для Бадьюов. Да. Просто он математик, для о, о, и, это и математика. И, Миссу, да? Нет, это я не понял. Это не хотелось Захотел, феноменологию просто все антологизировать Но множество, множество то, что было без функций. Я бы сказал, что без функций, но, даже землёй, этого, это аналога. Это, это не относится но к, романтическая к, романтическая к романтическая шту, штука, я я штука это более интуитивно отсчиталась. Просто когда мы говорим о мы говорим о чем-то, <рес> А, Это, а когда мы говорим о числах, они, о максимальной нет, нейтральности... Нет, я, я, я хочу, чтобы... Нет, здесь такого-то да, напряжения между нейтральностью и неким да, бы именованием. Да, ну, ну можно, можно, но... можно. Можно. Давайте двигаться дальше, и у нас Сейчас есть человек, который... У нас есть человек, который хорошо разобрался с именно... Ну, как бы, рядовая процедура. Как бы мы могли вот, перейти к, к тому, чтобы понять, что как бы, вот, Бадью понимает под, собственно, под любовью и событием? Что именно в любви, как он ее понимает, да, на вот, нас как бы, должно касаться? Да, да, и там... А там что... есть там Что есть важно при работе с парадоксом? То есть Бадью говорит, что истина, как таковая, я уже сказала, она не безразлична каким бы то ни было предикатом разделяющим то, что ее поддерживает. Таким образом, истинно транспозиционно, к тому же, в общем то она единственная, что обладает этим качеством, именно поэтому истинно будет именоваться родовой. Ну так чё Дальше он обозначивает то, что это является парадоксом. Ну, парадоксом. То есть, и родовая да. истина и истина, которая э, не имеет отношения к какому-либо притекателю, это вообще парадокс. То есть, вы говорите либо, что есть истина, которая ни к чему не имеет отношения, и говорить о том, что истина родовая, это один э, равно ноль. Вот. Поэтому… Как нам помыслить такую истину? Хотел говорить о том, что любовь – это работа с этим парадоксом. Вот. Это очень спорный вопрос о том, что истина сексуирована. Вот. А откуда тот секс-то взялся? Подождите, каким <связано> образом? Давайте без базара. Сложный момент Без это базара. Сексуир, э, сексуация и одна единственная отсылка, это формула Маркана из 20 семинара. Больше ни к чему отсылать это не может. Никакому сексу. Подождите, а, а что еще Бадью говорит? Пусть? Почему она сексуирована? Удивительно, что истина не имеет отношения ни к какому предикату, и при этом она сексуирована. Потому что э, э, формула сексуации две, на мужской стороне и на женской. Одна описывается, и все это описывается через функцию кастрации. Интересно, как Бадью сравнивает функцию кастрации лакана с функцией человеческой. Семинар по лакану. А можно цитату возьмем и попытаться ее понять? По-моему, про нее хотел оскоро знать. Там целый комплекс. Вот эта цитата, которую я читал, которую Алла, ты тоже приняла. Я ее не понял, Извините, и я ее дал в качестве, Извините. что это, как, как ты сказал, не философия, зато классно и заумно. Есть цифровая схема, да. свойственная любовной процедуре. Это схема гласит что двоится, расщепляет единое и испытывает бесконечность ситуации. Что такое? Испытывает бесконечность ситуации. Красиво. Красиво, Красиво. Да, да. классно, Это Конец цита, конечно. Непонятно. Да. Точно. Одно запятая, Бесконечность, почему непонятно? И Какова нумеричность любовной процедуры? Она, введем процедуру, структурирует, нет, она непонятно кто, структурирует становление родовой истины. То есть процедура структурирует становление родовой истины. Истины чего? Истинной ситуации. Классово и заумно. Сейчас я закончу. Поскольку не существует две разъединенные позиции. Точка. Любовь, не все иное, как серия серия испытывающих запросов о разъединении, о двоице, которая в ретроактивном действии встречи удостоверяется, как всегда, представляющую собой один из законов ситуаций что заходит закон decisive, да. важно, а важно, цитаты, в ситуации, классно Вот это, если можно пояснить, и если бы нам как-то подумать, о чем это, да? Очень а. хорошая цитата. Я могу, кстати, здесь оказывается фермеровать. Есть такая марта Нузбал, да? Она а, не-не, вот, не надо, не nee, надо. Нет, надо, <niece> надо, надо, -Yeah, надо. Nee, надо, надо, <rants> надо <meio> Она написала э, по поводу Дунит Батлер, это такая известная федеристка. Я думаю, что она написала также об этих текисах о любви Алены Бадью. Первое. Причь, меня образ разума у мощного настолько, что он просто не может произвести что-то легкое. Так что ты, ты то есть мы, ждёшь трепеща перед его глубиной, когда же он, наконец, это сделает. Анатолий, это базар. И второе, нет, доставляет театре болью согласиться, что раз он не может понять, что происходит, то происходить должно что-то важное. Показывается, словно смысл. Ну, такие вещи неприлично писать. Однако, в реальность, все вещи идут от знакомых и из-за банальных Давайте поднимем руки. Кто считает, что вот так писать неприлично? Это какая-то такая... А... Можно это даже было не Ну, да, хрень вульгарная. Что? что... Значит, это что... А не он... философия. Это ну, а мораль какая-то. Друзья, вот можно? Нет, нет, подождите, у нас очередь. Нет, нет, давайте сначала... Нет, подождите. Нет, ну тут мы вообще тогда никогда не движемся. Вот Анатолий прочитал цитату. Давайте хотя бы ну что-то мы можем изменить. Она длинная очень а просто. Мы ее пропускаем бы читали. Цитату. Да, это, вот, надо это, ее прокомментировать. Эта цитата вписывается в как бы такое очень известное многим раздражение со стороны, скажем такая активистского а, блока. Пред, Цитаты. Я имею в виду. Визу, вот. Тихо, вы какая связь занимаетесь метафизическим конструкциями? А у нас тут уже женщин бьют вот. Собственно, вот э -э это как бы такая краткая логика этой позиции. Она, да, вульгарная, может быть, э -э не умная, но в, в какой-то мере, мне кажется, стоит учитывать некая черная истина. В том смысле, чтобы совмещать высоколобую теорию с некой событийностью и повседневностью. повседневностью. Ну, это, ну, давайте, кажется, ну, я, у меня, у меня тоже по поводу Всё. этой цитаты есть реплика. Ну давайте коротенько. Uh -huh. uh, совершенно коротенько. Вот там uh, определяется как, uh, как константа двоичность любви. А я категорически против этого. Потому что на самом деле это какой-то маленький фрагментарный момент. Да, общем, На человек, самом деле, там и троичность того, может быть, и более. Полиамория – это правильно. Полиамория – это правильно. Значит, если бы эта цитата по кускам попробую мы попробовали бы обсудить, а так она... Можно я... Ну, вы бы.. поводу какой... Предыдущая, которая была, я думаю, что я добавлю в числе... Нет, которая про один-два бесконечность... Которая про бесконечность... Это парадоксальность, это ввод парадоксов в систему для того, чтобы ее разрушить. Добавлю к твоему комментарию, наверное, скорее, вот этот вот способ... Ну, короче, способ разрушить э... критики. Критики. Какой? Ну, ну, в смысле, а ты про Нисбаун или про.. <свист> <свист> <свист> <Нет, свист> <не свист> про <свист> <теории. свист> А, про <бодиблик. свист> а, Ты сказал, что это возможно. Когда люди начинают задаваться онтологическими вопросами, их могут резко перебить, нарушив их ход мысли, тем, что вот а у нас тут женщин убьют. По-моему, это точно такой же прием, которым пользуется сам Бадью для того, чтобы попытаться ввести свое собственное определение понятия истины, которое является производимой любовью, на основании того, что парадокс тот самый, который он описывает, является, по сути дела, с его точки зрения, а если он математик, то он об этом, скорее всего, очень хорошо знает, что вообще концепция бесконечности в математике, она, в принципе, фиктивна. И что, вводя парадоксальность э, ситуации, он таким образом просто-напросто разрушает э, логический конструкт, логический аппарат, э, выводимый в том числе и перечисляемыми ими, э, им э, женщинами, э, клавшие свои труды в основание романтического восприятия любви. Как бы совмещение этих двух позиций не с Баумом Байджуни к ну, Я да, не говорю, что нет, я совмещаю позиции. Вы как математик, нет, нет, знакомы же с теорией Нипломатия Гёдова? Нет, нет не, ни, ну с Баумом можно задирать. Это ну расширка. <сёжка> у меня вопрос к <сёжка> Ну давайте разбирать этот аржавчик, а? Ну, смотрите, у меня другой вопрос. Ну, Сейчас мы к нему вернемся. У меня вопрос к Маше. Вот я <сёжка> очень бегло и недостаточно внимательно прочитал текст, но у меня возникло следующее, вот я попробую человеческими словами сказать. Впечатление о том событии, о котором говорит Бадю. Вот когда двое начинают общаться, им хочется ходить вместе в театр, там, на выставку, значит, прочитать одну книгу, обсудить ее, Они хотят воспринимать, там, поехать за город. Никогда человек не ездил за город, только за город захотел поехать. Ну, кажется, что это какая-то, с одной стороны, надуманность, и такое часто и, и бывает, когда это какие-то ритуалы просто проходят. Но если следовать этому тексту и вообще своим порывам, то, может быть, в этом есть и какое-то э, как бы ис исходное, э, правильное с точки зрения самого себя действия. То есть хочется воспринимать мир как бы вдвоем. Вот не об этом ли говорит Бадью? Абсолютно. Я да, он... Бадью про любовь является производством истины из парадокса, о том, что истина не имеет отношения никаким предикатам, является между тем родовой, а, и поэтому а, она производит новую истину, работая каким-то чудесным образом пободила с этим парадоксом. Это ответ был или кто? А, да, потому что ну что как тут... это надо до этого двое едут. Чего? Да двоица — это не костер, один мужчина, не одна женщина. Костер, гитара или двойца. Это есть романтическая. Можно делать. Или... нет, потом, потом Одно из центральных понятий батью двойца, который не является одним и не описывается через третьего, является функцией радикального разделения. То есть двоица является функцией разделения. Это важно усвоить. Как, как это можно усвоить? Нет, это Это пока просто следование тексту, но в этом нет пока смысла. То есть мы. Ну как Нет, ну. Ну, тогда своими Нам нужен опыт какой-то человеческий, пускай не наш, кого-то другого, романный, который давай бы создал. Соответств... Не человеческий, не человеческий опыт. Нет. Я, я спрашиваю, я говорю, я хочу, ну, как бы нам нужно как бы, вот, буквально описание того, что с что служит феноменом. Ну, как бы, источником вот этого. Почему для тебя описание двоится и является функцией различия? Не несет смысла. Как раз нет. То, значит, мой как бы самый совершенно банальный пример. Его нужно воспринимать как бы каким образом? Что э, каждый должен найти в себе вот этот момент э, э, желания делиться, желания как бы воспринимать мир вдвоем. Э, Нет. Это да. совсем нет, не нет, я, я, нет. Нет, это пока не противоречит тому, что я прочитал. <свят> Если. Нет, мы, мы говорим о том, чтобы слова ободюса поставить с каким-то собственным опытом, собственным переживанием. Значит, вот, вот в этом вот в этих совершенно известных всем вещах кроется, возможно, опыт, когда мы действуем, ну как бы мы действительно вот сливаемся, действуем в как бы. Один плюс один, как бы вот это уже это уже единица получается. Когда из, из, дво, из как бы, когда единичность получается. То есть ему, он очень же долго и, и, и, и кругами ходит, чтобы показать, это с одной один. стороны, разделенность, а с другой стороны слитность. Нет, ну, Оскар, ты немножко сам себя запутываешь. Вот я, я могу прояснить крайней... это через различие у води, диалектики любви, диалектики желаний. Очень важно то, что желание у бодю не равно любви, потому что это лямур и дезир. Хотя... Бы... Нет, и то, что я сказал, то уже этому не противоречит. Сейчас. А, в диалектике желания. Желание функционирует принципов включения в себя объекта. То есть э, желание невозможно без объекта, причина желания. Любви к пободю. Удивительным способом объект не нужен. И то, что я сказал, это, это, противоречит и, а, да, это не противоречит абсолютно. Дело в том, что при попытке включения, исключения и образования пары другой функционирует условно как объект. А у Бадю радикальное предположение... но как это связано? Мы устраняем объект... Я не хватило то, что в этом примере нужно схватить, мне кажется. Значит, если любовь как единение то есть э, вот это незримое вот это незримое никак ни, ни, ничто как бы которое возникает в единении как бы двоих так невозможно в... единение вот ну, в этом бадью а а, говорит это о том что вопрос. я не буду разбирать любовь единство, ребята не там опять же значит бадью занимается тем что он очень долго и упорно снимает всякие существующие трактовки, там, сексуальную, объективирующую и так далее, и так далее. Он вообще всю статью занимается тем, чтобы оставить Нет, ну, э, некое ну, пространство, в котором, ну, не всю, а большую часть. Одну часть он занимается тем отрицанием, мы это обозначили с самого начала, ты немножко опоздал, тем, что любовь не является романтической, вот, и тем самым не является представлением о единстве. Никакого единого а, прекрасного объединения в пары не существует. У, у, у, ну, меня, у, меня, у меня тоже этого нет. Нет, я, я, я просто как бы нахожу. Значит, э, э, если мы говорим о том, что истина это э, и очевидность, как бы, которая сопутствует этой истине, это что-то как бы вне сущего, да, mm -hmm. то как бы в любви. Э, вот, Тут пример, который я описал, только его нужно схватить как, бы, как собственный опыт, как определенный опыт, тогда, как бы, так вот, так, иначе он будет романтическим, каким угодно, mm -hmm. ритуальным, mm -hmm. социальным, но не, как бы, не, не опытом собственного переживания, ну, как бы, не, не, не, как бы, не переживанием некой как бы, общности. Mm -hmm. Если мы его схватываем, то, как бы, то, то мы понимаем, что я имею в виду, и тогда мы понимаем, что для, вот, для влюбленных вот существует вот это единящая и, которое они как бы сами, они так про себя не скажут. А об этом он пишет в конце... много раз эта твоя терминология. Она не соответствует тому, как об этом говорит автор. Ну, Бо если мы будем масло в масло, если мы будем говорить в терминологии самого автора, то мы, мы можем... Мы мы не поймем, что он хочет сказать. А почему а вы спортили? Ну, ну, а у нас, У, у нас, собственно... Не одни интерпретации. Я полагаю, что это не романтическая. Ну, нет. нет, нет, нет, нет это было, вот, самое, а говоришь, это было самое, самое простое, романтическое это то, что как бы, приходит в голову, но э, я -то говорю о, о переживаниях, то есть, ну, как бы, вот, я, я пытаюсь разделить как бы, то, что мы связываем с социальными, романтическими, потребительскими ритуалами и, то, что, и, и то, как бы, тот позыв, который как бы, возникает у влюбленных. Ну, теперь, теперь, теперь э, если мы этот позыв, это, как бы, ну почему же не про это? Ну, ну тогда, что... про что? Нет, в чем здесь позыв? Именно воспринимать вместе. это та самая истина, которая вне бытия? Нет, сейчас. Истиной будет возможность этого единения. Возможность того, что э, оба человека хотят воспринимать вместе. И как бы для них как бы свое... Мнение свое восприятие, свое как бы мнение, свое как отношение. Не является истиной для его, И, это, да не его. это является истиной. Истиной является самовозможность да. Сама возможность соединения является истиной. Возможно, я, это, я, это моя гипотеза. Тут вы как раз немножко противоречите, мне кажется, у этих говорят mm -hmm. о том, что есть некие в этом, априорные желания переживать мир вместе. Как Адиле, как будто, я думаю, что если это связать с эмпирическим опытом, каким-то простым, да, то представьте человека, который очень хочет влюбиться, то вряд ли с ним это случится по-настоящему. То есть тут а наоборот обойдил говорит о, о, о каком-то недотерминированном как э, как факторе, <сёк> который, не, который не представлялся э, заранее. То есть, с, то есть происходит а нечто, что мы не предполагаем. Не, но ну, любовь сама это не дедерминировано. Если произош... произошло событие любви, то как бы в, в рамках этого события происходит. Вот это э, потеря своего как бы своей субъективности, или субъективность становится на двоих в каком-то смысле. И вот этот опыт субъективность на двоих, не то, что в этом опыте приобретается, не то, что влюбленные сразу как бы открывают э, закон термодинамики, а сам опыт вот этого единения, который проходит со временем, о котором сами влюбленные не скажут, что э, они были, как бы, что, они, что было это единение, что их субъективность как бы стала какой-то вот... С как бы себя было одного недостаточно. Ну, вот я же начал с простого примера. То есть, но ну, его нужно как бы, найти вот, этот, вот это желание. Вы говорите о том, что они, они производят некий синтез, из которого мысль Тогда как Банджил говорит наоборот, что они производят разделение которое само по себе испытывает они давайте попробуем вообще нарисовать эту картинку потому что это совсем другая онтология у нас есть вот первая неразличенность и большое количество дизъюнкций. да там каких-то и непонятно как они будут работать да ну типа вещь в себе но только не совокупная а там еще четко пошиться. И это не имеет отношения к антологии Вадима. Антология – это как бы исторический процесс, в котором определяются субъекты, выносятся политические решения, логические конфигурации. Да? То есть обязательно какая-то форма презентации и и рефлексии должна быть. То есть это как бы первая философия, не то, где вот болтаются все эти дизюнкции неопределенные, а то, где они даются нам как ценность, например. Да? И вот сама, сам момент появления мира – это момент событийный. То есть ничего там заведомо не оказывается сущностью, и наш мир не, явля... не собирает тени. Да? Почему это не феноменология в таком классическом смысле? Потому что нет вещей, феном... явления которых мы будем воспринимать. То есть эти вещи должны быть созданы в нашем вот в нашем здешнем мире. Да? Они не, не принадлежат вещи в себе, они принадлежат нашему миру. Каким образом вот эта процедура разделения между там, темнотой и миром происходит? Она происходит через событийно. То есть нам не нужно... И это событие мы не можем разобрать э, при помощи феноменологической редукции. Но в принципе Беректно. там у тебя э, э... события связывают нас с темнотой, так